Здравствуйте! Вокруг численности и потерь Вермахта накручено огромное количество мифов и лжи. Особенно это касается взглядов людей западной культуры, у которых представление о Вермахте практически на сто процентов и состоит из этих идиотских мифов. Основные мифы таковы. Вермахт был очень маленьким, особенно в сравнении с Красной Армией. Немцы воевали исключительно умением, а не количеством. Немцы несли очень маленькие потери. Немцы были не в состоянии возмещать понесенные потери из-за маленькой численности населения. Сегодня я буду говорить о статистике численности и потерях Вермахта, главным образом в войне против СССР, на основании собственных же немецких источников, фундаментального труда бывшего генерал-майора Вермахта Мюллера, Мюллера Гиллербранта, который несколько десятков лет был одним из главных мировых справочников по статистике Вермахта. Фактически библия исторических объективистов. О, у людей хорошо владеющих темой может немедленно возникнуть вопрос а почему ты берешь именно мюллера почему не аверманс хороший вопрос есть несколько важных причин первое многие думают что цифры аверманса окончательны что он обработал весь массив информации нет он не является аналогом нашего кривошеева аверманс не работал с миллионами солдатских карточек он взял, насколько я знаю, 3109 и 7619 карточек, на 10700, из общего массива 18,3 миллиона, содержащихся в картотеке, изучил судьбу людей из этих тысяч карточек, а потом экстраполировал получившиеся цифры на 18 миллионов. Насколько достоверна такая методика? Ну, <laughs> я не знаю. Лично у меня есть серьезные сомнения. Но, как я покажу в видео, эти цифры все равно не выглядят правдоподобными, так что нет принципиальной разницы, кого именно обсуждать. Еще важный момент. Аверманск, к сожалению, отсутствует в русском переводе. Я искал его хотя бы на английском, на английском я могу читать, но не нашел. Возможно, плохо искал. У меня есть немецкое издание и основные цифры из таблиц я знаю, но читать целиком пока не могу. Второе, важный момент. Цифры Мюллера и десятки лет считались полностью достоверными. На Западе его никто и никогда не критиковал. Вспомните, с какой бешеной яростью все критикуют Кривошеева. Хотя 90% его критиков это безмозглые идиоты или пропагандоны, о чем я, возможно, когда-нибудь сделаю специальное видео. Но интересен сам факт этой бешеной критики. Было ли хоть что-то подобное в адрес Мюллера? Нет, конечно. Таким образом, западные историки десятки лет были полностью согласны с, этим, с этими цифрами, и это я прошу запомнить, ближе к концу видео вам станет ясен уровень западных историков, неспособных сложить два и два. Кроме того, книга Мюллера была источником некоторых мифов, живущих и по сей день, так что их необходимо разбирать. Все цифры в этом видео взяты из труда «Сухопутная армия Германии» генерал-майора вермахта Мюллера Гиллербранда, за исключением буквально нескольких цифр, но я каждый раз подчеркну, что они взяты в другом источнике с указанием откуда. Все цифры, таким образом, вы можете проверить легко и быстро, просто открыв книгу. Поскольку очень многим идиотам эти цифры не понравятся, и они даже не поверят в них, я специально не буду делать собственных таблиц, а просто буду давать скрины из книги в том виде, в котором они там есть. Да, извините меня, я буду сокращать полную фамилию Мюллера Гиллербранта до МГ. Так будет проще и быстрее и для меня, и для вас. Хорошо? Ну, начинаем. Согласно одному из популярных мифов, Вермахт в начале войны с СССР насчитывал 3-4 миллиона человек и никогда за годы войны не превышал эту цифру. Википедия, Британика, History. В общем, все источники, которые выползают по запросу о численности нападающего вермахта, говорят о примерно трех с чем-то миллионов солдат. Но то, что люди западной культуры вообще не знают даже собственных западных источников, я молчу про иностранные, меня давно не удивляет. Удивляет другое, идиотическая самоуверенность в собственной правоте, при полном отсутствии даже самых базовых знаний. Итак, вермах на июнь 41 -го года. Первая табличка будет моей, потому что я не хочу до определенного момента показывать скрин. Почему? Скоро узнаете. Организационный состав. Действующая армия. 3 миллиона 800 тысяч человек. Армия резерва. 1 миллион 200 тысяч. Люфтваффе. Авиация. 1 миллион 680 тысяч. Флот 404 тысячи. Войска СС 150 тысяч. Всего 7 миллионов 234 тысячи. Действующая армия это войска, непосредственно предназначенные для ведения активных маневренных боевых действий на сухопутном фронте. Это лучше всего подготовленная и укомплектованная часть их армии. Армия резерва имела два главных предназначения. Первый. Это несение гарнизонной, оккупационной и охранной службы на территории Европы, а также оборона побережья. Второе. Это мобилизация и обучение новых пополнений. То есть, молодой призывник сначала попадал в армию резерва, где обучался 4-6 месяцев, неся гарнизонную службу. После чего получал дальнейшее назначение либо в действующую армию на фронт, либо оставался служить в Европе в одной из стационарных дивизий. Дивизия армии резерва Большей частью были либо стационарными, или имели ограниченную подвижность, из-за отсутствия в них достаточного количества транспортных средств. Основная масса грузовиков направлялась в действующую армию, на фронт, так как война на Востоке требовала огромного их количества. В европейских дивизиях грузовиков было гораздо меньше, и большинство из этих дивизий было просто невозможно или очень трудно использовать на Восточном фронте. Из общей численности в 1 миллион 200 тысяч 400 тысяч были предназначены для восполнения потерь действующей армии. Это были уже полностью готовые солдаты, ждущие приказы к отправке на восточный фронт. Остальные это личный состав европейских гарнизонных и охранных дивизий, также полностью обученные солдаты. Армия резерва по состоянию на начала войны была способна единовременно обучать свыше полумиллиона новобранцев. Дальше. Люфтвафе. Сюда организовано входила авиация, зенитная артиллерия, кроме малокалиберной, наземный ремонтно-технический персонал и собственные службы снабжения. <coughs> С остальными родами войск все понятно и без меня. Откуда же взялся миф о трех миллионах в немецкой армии, напавшей на Советский Союз? А вот отсюда, тот самый скрин из книги. Как видим, для действующей армии указано число 3,3 миллиона развернутых для войны, а остальные рода войск, получается, в войне не участвовали вообще. Таких манипуляций с цифрами у Мюллера немало. Википедия, Британика, идиотам нет числа. На самом деле они конечно участвовали, поскольку сами немцы не дают точных данных о численности Люфтвафе на восточном фронте. Иногда правда мелькает цифра в 700 тысяч, что смешно разные историки вынуждены самостоятельно оценивать их численность. Оценки плавают от 700 тысяч до 1 миллион 200 тысяч. Напомню, что Люфтваффе это еще и зенитная артиллерия и огромные штаты наземного персонала. Кстати, эти штаты были настолько раздуты, что уже в середине 42 -го года у Геринга появилась собственная пехота. Пехотная дивизия. Так как он категорически не хотел отдавать сухопутные войска, своих ничем не занятых людей. Хотя они давно и настойчиво этого требовали. Так что оценки в миллионы более выглядят вполне правдоподобно, но сам МГ об этом ничего не говорит. Кстати, этот момент надо очень хорошо понимать. Немцы очень четко разделяют свои войска по их назначению и практически всегда учитывают численность своих войск только по численности солдат непосредственно ведущих бой. Как правило, указываются лишь наземные войска действующей армии. То есть, например, численность Люфтваффе на конкретном участке фронта никогда не складывается с численностью сухопутных войск. Несмотря на то, что их 88 миллиметровой зенитки только что помогли пехоте выжить под танковой атакой, например. Практически все западные источники ставят знак равенства между численностью действующей армии и общей численностью немецких вооруженных сил. Для советской же стороны, всегда отдаётся общая численность всех войск на этом участке фронта. Авиация, службы снабжения и прочее прочее, вся численность. Для немецкой только численность боевого состава и только сухопутной армии. Поэтому соотношение численности сторон, как правило, бывает <laughs> впечатляющим. На Западе очень любят подобные манипуляции. Подчеркиваю, практически все западные источники выдают численность действующей армии за общую численность немецких вооруженных сил поэтому к западным источникам надо относиться с большой осторожностью понимая что там в сто процентов случаев будет та или иная манипуляция если не прямая ложь вот так и сейчас дана только численность атакующей сухопутной армии с полным умолчанием численности всех остальных родов войск кстати об обратите внимание даны ли ты Даны ли тут данные по немецким союзникам? Однако, если просто посчитать цифры, то получится, что численность немецких войск, напавших на СССР, даже по самым минимальным оценкам, составляет более 4 миллионов. То есть, 3,3 миллиона сухопутных войск, плюс минимум 700 тысяч Люфтваффе, это минимальные немецкие же оценки, плюс войска СС. Это в любом случае более 4 миллионов. Но западные историки этого не замечают уже более 70 лет. Про простых людей даже не говорю, они вообще не способны самостоятельно мыслить. Если же оценить численность Люфтваффе в 1,2 миллиона, то итоговые цифры будут еще больше. Сюда необходимо добавить еще и немецких союзников, но на западе этого никто никогда не делает. Хотя вместе с союзниками итоговая цифра может составить порядка 5 и даже более миллионов, но вы никогда этого не увидите в западных источниках. Еще один пример, прежде чем я коснусь общей статистики за войну. Разберем статистические данные о численности и потерях в первом году. Скрин. Вследствие этих причин некомплект личного состава на конец августа составлял в 14 дивизиях свыше 4 тысяч человек. В сорока дивизиях свыше трех тысяч человек. В 30 дивизиях свыше двух тысяч человек. И в 58 дивизиях несколько менее двух тысяч человек. Крупные успехи, достигнутые в ходе, в ходе кампании до конца ноября первого года, стоили потери около 230 тысяч человек убитыми и 14 тысяч пропавших без вести. И если даже какая-то часть раненых вернулась вновь после извлечения на фронт, то до конца ноября 41 года вышло из строя примерно 740 тысяч человек, а оказалось возможным возместить эту убыль лишь 400 тысяч человек. Для того, чтобы организовать новое пополнение, командующий армией резерва 15 августа 41 года начал акцию по перераспределению личного состава. 22 октября он установил, что 250 тысяч человек младших призывных контингентов, могут быть высвобождены для фронта при замене их старшими призывными контингентами, а также солдатами не полностью пригодными к службе в действующих частях. К концу ноября некомплект действующей армии на востоке составлял 340 тысяч человек. Это означало, что пехота в среднем потеряла около одной четверти своего первоначального состава к началу тяжелых зимних боев. Однако решится на немедленное проведение крупных мероприятий, чтобы подготовить многие сотни тысяч человек нового пополнения, не представлялось возможным. Эта цитата вызывает серьезное удивление. Кстати, вы обратили внимание на то, что немцы выгребают из армии резервом молодых и наиболее боеспособных солдат и отправляют их на восток, заменяя их старшими возрастами и людьми, ограниченно годными для службы в армии. Мало того, что подвижности боевая мощь дивизий в Европе меньше, чем у дивизий на востоке, так тут еще и солдаты вот такие, ограниченно годные. Когда говорят, что союзники в Европе воевали против второсортных и третьесортных немецких войск при сравнительно небольшом количестве полноценных немецких дивизий, то не врут. Но это я ушел в сторону. Тут надо сначала пояснить, как при 230 тысячах убитых получилась цифра в 740 тысяч человек общей убыли. Потому что, как показывает практика общения, эти очевидные вещи вообще мало кто понимает. По статистике, на одного убитого приходится два-три раненых. Не все раненые могут вернуться в строй. Часть из них теряет здоровье надолго или навсегда и не может больше служить в армии. То есть, эти люди живы, но для армии потеряны навсегда. По статистике самого же МГ, соотношение между убитыми и демобилизованными по состоянию здоровья Соотносится почти как один к одному. По его статистике, документированные потери к концу 44 -го года составляют 1 миллион девятьсот одиннадцать тысяч человек убитых и 1 миллион шестьсот тридцать тысяч плюс 438 тысяч итого 2 миллиона шестьдесят восемь тысяч демобилизованных. Для грубых расчетов это можно принять как один к одному. То есть, на одного убитого приходится примерно трое раненых, из которых грубо два вернутся на фронт, а один демобилизованный калека уедет домой. То есть, армия навсегда теряет примерно в два раза больше людей, чем количество убитых. При этом, среднее время излечения раненого в госпитале обычно составляет 2-3 месяца, иногда 4. Таким образом, за этот период было в три раза больше раненых, чем убитых. Но примерно две трети из них уже вернулись в строй после излечения, и около одной трети на этот момент находится в госпитале. Таким образом, общая убыль из вермахта на конец 1941 -го года составляет число в три раза больше, чем количество убитых. То есть убитые плюс демобилизованные плюс одна треть раненых. Но эта треть вскоре вернется на фронт. Теперь про мое удивление. Численность армии резерва на момент начала войны составляла 1 миллион двести тысяч. Из них 400 тысяч человек непосредственно предназначенных для восполнения потерь. Полное обучение немецкого солдата длилось 4-6 месяцев. Потери вермахта были не мгновенными. В среднем теряли примерно по 50 тысяч в месяц. Таким образом, армия резерва, просто функционируя в штатном режиме, Должна была направлять это количество в действующую армию, мобилизовывать на их место новых солдат и начинать их обучение. И так постоянно, каждый месяц. Через несколько месяцев эти новобранцы станут полноценными солдатами, и вы можете бросить их в бой. В случае, если этих людей в данный момент немного не хватает, то нет никаких проблем просто взять по одной роте или батальону, или полку из внутриевропейских гарнизонных дивизий. Они не потеряют в боеспособности, просто потому, что не ведут никаких боевых действий, и одна рота на дивизию вообще невидимая потеря. Или просто перебросить дивизию целиком. По каким причинам немцы не в состоянии восполнить ни комплект 340 тысяч человек, при том, что у них 1 миллион 200 тысяч в армии резерва, которая и предназначена для восполнения потерь, понять невозможно. То есть, никаких проблем с восполнением потерь у них быть не может. Возможно, кто-то скажет, транспортные проблемы. Смешно, но привозить и трахить снаряды в больших количествах, чем Красная Армия, это не мешает. Для да перевозка 100-200 тысяч человек в месяц, это вообще не цифры. Советский Союз в это же самое время перевозит миллионы, одновременно эвакуируя промышленность на восток. А тут всего 340 тысяч. Но все встанет на свои места, если мы взглянем на дальнейшие цифры. В период с июня 41 и по конец мая 42 было мобилизовано 3 миллиона 98 тысяч 400 человек, округленно 3,1 миллиона. Численность вермахта за этот срок поднялась с 7 миллионов 200 тысяч до 8 миллионов 310 тысяч. Потери за этот период составили 455 тысяч убитых. 58 тысяч пропавших без вести, 59 тысяч демобилизованных, всего 572 с половиной тысячи человек. Если предположить, что число демобилизованных после ранения будет примерно равно количеству убитых, то общая безвозвратная убыль может быть исчислена примерно в 1 миллион человек. Подводим математический баланс. 7,2 миллиона на начало войны плюс Три и один десятых миллиона призванных за год, минус 1 миллион оценочных потерь. Сколько получается? Считайте. Так вот, вы не правы. Получается 8 миллионов 310 тысяч по данным МГ. А миллион куда-то пропал. <laughs> куда? И так каждый год. Каждый год люди просто исчезают миллионами. Конечно. Может поступить разумный контраргумент. Так как МГ не указал точно, на какую данную он дает, на какую дату он дает численность Вермахта, то и составленный баланс может оказаться неверным. Да. Но проблема в том, что общий баланс за войну точно такой же, и я это покажу. Есть еще один контраргумент. Якобы немцы демобилизовывали своих солдат для использования в промышленности. И этот вопрос заслуживает внимательного рассмотрения. Итак, наличие немецких мужчин в промышленности. Цифры, взятые из статистического справочника «Промышленность Германии в войне», который написан коллективом сотрудников Германского института экономических исследований на основании статистического материала, собранного в годы войны по заказу Управления военно-хозяйственного планирования вермахта. Это государственный статистический материал. Я пересмотрел таблицы годовой статистики наличия немецких рабочих мужчин. Эти удобства собрал цифры в одну таблицу. Подчеркну, это численность только мужчин и только граждан Рейха, которые могли быть мобилизованы в армию. Как видим, за все годы войны с Советским Союзом численность занятых в промышленности немецких мужчин только падает постепенно, учитывая число занятых 5-7 миллионов. Возвращение в промышленность миллионов людей будет очень хорошо видно. Кроме того, не все области промышленности важны во время войны и возвращаться будут в основном лишь важнейшие для войны области. Например, в металлургию, в химию делать взрывчатки, порох и бензин и так далее. То есть в этих областях должен быть сильный скачок, а его нет. Тут вообще нигде нет повышения численности. Если плохо видно, то вот итоговое значение. Кроме того, я сам половину жизни работал в промышленности и имел освобождение от призыва в армию. Я хорошо знаю, как и зачем работает эта система. Я поясню. В промышленности есть огромное количество работ, которые ни при каких обстоятельствах нельзя поручать случайным людям с улицы. Для работы на сложном промышленном оборудовании необходимо обучение и опыт, так как цена ошибки неверного действия может быть слишком высока. Доменная печь, например, где из руды выплавляется чугун, это огромный агрегат высотой с девятиэтажный дом, бывает и больше, внутри которого температура больше 1600 градусов, и куда подается газовоздушное дутье с давлением свыше двух килограмм на квадратный сантиметр, килограмм сто вам на ладонь, и даже больше, если бы на вас дунуло из такой трубы, вас бы просто сдуло, это огромный сложный агрегат, которым надо уметь управлять, и который довольно легко привести к аварии, если у вас кривые руки или отсутствует мозг. А авария на доме, ну, <laughs> это сложно. Это я говорю просто в качестве примера. На самом деле, даже вытащить примитивную деталь на станке тоже надо уметь. Так вот, промышленных рабочих можно разделить грубо на три категории. Первое. Это те, кого невозможно или трудно заменить. Это не только инженеры, но и персонал сложного технологического оборудования. Второе. Те, кого заменить можно, но для этого потребуется время на обучение нового работника для замены. И третья категория. Те, кого заменить легко. Или те, чей труд не нужен во время войны. Первая категория, как правило, всегда имеет освобождение от призыва в армию. То есть вас просто не призовут разве что в самых крайних обстоятельствах. Потому что ваш труд крайне важен, заменить вас неким, и цена ошибки в работе слишком высока. Вторая категория. Если вас призвали в армию, то будьте уверены, или на ваше место уже есть замена, или ваше рабочее место просто не нужно во время войны. С третьей категории все ясно. Вас просто призовут. Таким образом, первую категорию просто не призывают. Вторую категорию вряд ли станут демобилизовывать обратно, так как ваше место уже должно быть занято. С третьей категорией все и так ясно. Единственная причина, по которой можно демобилизовать людей из второй категории, это расширение производства. Но тут есть одно НО. Иностранные рабочие. Графически, общий баланс рабочей силы в германской экономике выглядит так. Численность немецких мужчин в экономике неуклонно снижалась в годы войны с 19 миллионов в первом году до 13,5 миллионов в четвертом. Из них в промышленности примерно с 7 миллионов до пяти. Численность женщин менялась незначительно. Но численность иностранных рабочих, европейцев и некоторое количество военнопленных росла с 3 миллионов в первом году до 7,5 миллионов в четвертом году. Из их числа именно в промышленности работало примерно 2,4 миллиона европейцев и 815 тысяч военнопленных. Таким образом, вся нехватка рабочей силы покрывалась иностранными рабочими, что давало возможность свободно изымать людей из экономики для отправки на фронт. Как видим, ни о какой демобилизации в промышленность миллионов солдат речь вообще не идет. Кроме того, если внимательно изучать положение дел в Вермахте, то совершенно ясно видно, что немцы прикладывали большие усилия просто для того, чтобы компенсировать потери и не допустить чрезмерного снижения численности дивизий. Никто, ни один источник не сообщает о массовой демобилизации. НИ ОДИН. А речь идет о миллионах солдат. Зато все говорят о трудностях возмещения текущих потерь. Мюллера я уже цитировал. И еще вопрос, когда и зачем немцы мобилизовали в армию своих квалифицированных рабочих, которых было бы необходимо возвращать обратно? Просто скажите, когда и зачем? У них просто не было на это причин. Вот в Советском Союзе такие причины были. После катастрофы 1941 -го года необходимо было быстро призвать большое количество новых солдат. И там действительно в армию попало много квалифицированных рабочих, которых потом возвращали обратно. Кроме того, при перемещении промышленности на восток могла возникнуть необходимость перебросить рабочую силу туда, где она необходима, но там, но там где и сейчас ее нет. Поэтому из общего количества призванных в Красную Армию несколько миллионов человек было действительно отправлено в промышленность. Тут все логично и очевидно. Но в Германии ничего подобного не было до 44 -го года, а там уже о демобилизации не могло быть и речи. Таким образом, массовая демобилизация из вермахтов промышленность – это ложь. А теперь переходим к общему балансу численности. Таблицы призыва и численности по годам, по данным МГ, всего призвано 17 миллионов 893 тысячи. Необходимо отметить, что документированные данные о потерях есть только до 44 -го года. Цифры за 45 год и у МГ, и у Аверманса оценочные, так как в том хаосе уже не существовало централизованного учета потерь. Но данные до конца 44 -го года – это документы, и отвертеться от них у немцев не получится. Поэтому, обратимся к данным за конец 44 -го года. Данные даны, как они есть у МГ. Вот таблица. Убито 1 миллион 911 тысяч человек. Пропало без вести или попало в плен 1 миллион 714 тысяч. Демобилизованы из вооруженных сил 1 миллион 630 тысяч. Плюс 438 тысяч равно 2 миллиона 68 тысяч. Раненые 700 тысяч. Итого. Общие потери должны были составлять. 6 миллионов 393 тысячи человек. Всего призвано 17 миллионов 893 тысячи. Призыв за последний год составил 1 миллион 290 тысяч, округленно Грубо допустим, что к концу 44 -го года призвали примерно половину из них, точное число не принципиально. Тогда считаем, число призванных минус потери должно быть в строю около 11 миллионов человек. Вопрос. Это шутка? Вы действительно верите в то, что в конце 44 -го года численность вермахта была практически равна общей численности Красной Армии и примерно в два раза больше, чем число советских войск на фронте? Среднемесячная численность советских войск на Германском фронте. Интересно, вы документы составляете, что у вас на бумаге огромная армия должна быть. Но погодите, это еще не все. По данным самого же МГ, на этот момент численность иностранных солдат в вермахте составляет порядка 350 тысяч человек. Кроме того, в армии находится 2 миллиона 300 тысяч вольнонаемных людей и членов разных военизированных органов. Численность фалькштурма МГ указывают в полтора миллиона. Это очень спорная цифра. Как известно, немецкого оружия на фалькштурм просто не хватало, и их вооружали трофейным оружием собранным со всей Европы. Немцы вывезли даже итальянские винтовки после капитуляции итальянцев. Некоторые бойцы фолькштурма имели пять патронов на ствол, это хорошо известно. Больше патронов в трофейном оружии просто не было. И что, и все эти усилия и страдания ради вооружения всего полутора миллионов? Что, это все трофеи, захваченные немцами после капитуляции европейских армий? К сожалению, хороших и правдивых исторических трудов об этом просто нет. Но многие историки считают эту цифру заниженной. Некоторые называют цифру в два, три, четыре миллиона. Сам Гитлер считал, насколько я знаю, что можно призвать до 9 миллионов, если не ошибаюсь. Таким образом, общая очищенность немецких вооруженных сил наконец, конец 44 -го года может быть оценена как 15 миллионов по собственным данным МГ, что уже гораздо больше, чем вся Красная Армия и более чем в два раза больше численности советских солдат на фронте. Вы в это верите? Вот что получается, когда запутываешься в собственной лжи. В целом за войну МГ насчитал около 4 миллионов убитых, но цифры оценочные, так как достоверных данных о потерях в пятом году не существует. У Аверманса, я напомню, потери выше примерно на 1 миллион, но он учел потери вообще всех вооруженных структур, включая Фолькштурм, организации ТОПТО и прочее. То есть, <coughs> даже по Авермансу в конце войны должны оставаться огромные силы, чего в реальности не было. Поэтому он тоже недостоверен. Кто-то скажет, что нельзя учитывать численность вольнонаемного состава, Мол, это же не германские солдаты. Проблема в том, что эти люди выполняют ровно ту же работу, что и советские солдаты по ту сторону фронта. В армии есть масса работ, не связанная с боевыми действиями. Например, кто-то должен работать в службах снабжения, таскать и грузить ящики со снарядами на толовых складах, например. Кто-то должен быть водителем грузовиков снабжения, кто-то ремонтирует технику, кто-то лечит людей и так далее. Красной армии эти работы делают солдаты, которые учитываются в общей численности вооруженных сил, хотя они и не воюют. А вот для немецкой армии вальнаемные, выполняющие ровно ту же работу, не учитываются в общей численности, хотя их миллионы. Ну, круто чего? Кстати, согласно приказу от 2 октября 43 -го года об изменении штата немецкой пехотной дивизии численность немецких солдат дивизии была установлена в 10 10708 человек, при 2005 человек вольнонаемного состава или хиви, добровольных помощников. То есть, примерно каждый шестой человек в немецкой пехотной дивизии с осени 43 -го года вообще не был немецким военнослужащим. Как вы думаете, надо их учитывать или нет? Кстати, угадайте, потери Хиви и вольнонаемных входят ли в потери Вермахта? Правильно? Конечно, нет. Потери европейских добровольцев и СС тоже не входят в потери Вермахта. Да, есть еще потери союзников Германии, но их по традиции не учитывает вообще никто. Ну, чтобы соотношение потерь между Союзом и Осью было приятнее для Запада. А теперь угадайте, потери Хиви входят в потери какой стороны? <смех> Очевидно же, в потери Советского Союза. Но и это еще не все. Вспомните, пожалуйста, с какой яростью все критикуют Кривошеева. Где такая же критика для Мюллера, я хочу знать. Сразу подчеркну, я не за кого-то, я за правду. Ну ладно, давайте вспомним, как люди злятся на то, что Кривошеев в своем исследовании увеличил численность мобилизованных немцев вспомните свою ярость в комментах Кривошеев просто лжец вспомнили? вот я всегда говорил когда ты критикуешь Кривошеева убедись что ты не идиот для начала о чем я говорю поясняю внимательно смотрим дату начала мобилизации во время которой было мобилизовано 18 миллионов человек опа июнь 39 -го. вопрос как вы думаете а в начале тридцать девятого года Вермах существовал? Просто ответьте на этот вопрос самому себе. Да, существовал. И имел некоторую численность. Какую численность? А точно не знает никто. Точных данных просто нет. Нет их и у Мюллера. Немцы об этом просто не говорят. Поэтому все нормальные историки вынуждены оценивать их самостоятельно. А возможно ли оценить эту численность? Хотя бы примерно. Да, возможно и поможет нам в этом сам мюллер гиллер -Бранд. итак на осень 38 -го года вермахт имел 35 пехотных дивизий 4 моторизованные 4 легкие 5 танковых три горно и одна кавалерийская бригада всего 51 дивизия и одна бригада их штаты известны кроме того МГ перечисляет различные отдельные части корпусного и армейского подчинения, части резерва главного командования и различные учебные части, которые мне просто лень все перечислять, их много. Итак, я просто воспользуюсь расчетами историка Литвиненко, которые меньше, чем цифры Кривошеева. Разные историки делают разные оценки, да. Я беру не самую большую, на основании штатов дивизий, которые дает МГ, Литвиненко оценивает численность сухопутной армии на осень 38-го как примерно 840 тысяч в дивизиях и примерно 1 миллион 300 тысяч до 1 миллион 400 тысяч общим счетом вместе с отдельными частями и это только осень 38-го, вермахт продолжает увеличиваться. На осень, например, запланировано создание и мобилизация дивизий в Австрии и Судетах. Расчета я приводить не буду. Просто скажу, что Литвиненко оценивает общую численность вермахта до мобилизации примерно в 1,9 миллиона до 2,2 миллиона, грубо округленно 2 миллиона. Обратите внимание, ни один западный историк, ни один не смог этого понять до сих пор. Хороший пример качества западных историков. На Западе тема довоенного вермахта полностью неизвестна, и они страшно злятся на лгуна Кривошеева. Итак, я снова задаю вопрос моим старым оппонентам-идиотам. А существовал ли Вермах до мобилизации или нет? Смотрите, как много можно узнать, если на секунду сдержать злобную идиотскую критику и использовать мозг хотя бы раз в жизни. Так вот, что сделал Мюллер, а он просто забыл <считать> посчитать численность довоенного вермахта, еще раз уменьшив балансовые потери сразу на пару миллионов. Как он это делает постоянно? И никто, повторяю, никто не рычит на Мюллера, как на Кривошеева, несмотря на полностью лживые цифры. У Кривошеева баланс хотя бы сходится, по крайней мере, в отличие от Мюллера. Но лжецом считают, конечно, Кривошеева. И, кстати, сам МГ определяет численность вермахта в начале мая сорок -го года 7 миллионов 590 тысяч человек. То есть, общая демографическая убыль составила более 10 миллионов даже по его лживым цифрам. Но, учитывая, что МГ просто не недоучел несколько миллионов человек, общая убыль уже составляет значительно больше 10 миллионов. Итоги. Надеюсь, лживость немецких цифр ясна уже всем. Как и на каком уровне была сфальсифицирована эта статистика, я не знаю, и мне это мало интересно. Я просто довожу до вашего сведения, что западная историография практически одна большая ложь, вся. И эта ложь зачастую видна просто невооруженным глазом. Достаточно включить мозг и подумать. Я просто хочу, чтобы все это понимали. Вот такие у них историки. Вот такие у них люди, способные бездумно верить в любые глупости. А лжецом будут считать, конечно, Кривошеева. Я намеренно не упоминаю результаты работ никаких других историков, занимавшихся подсчетом немецких путей. В этом видео я просто хотел показать уровень достоверности западной историографии. Еще я хотел бы отметить одну вещь. Немецкие генералы после войны называли Гитлера дураком, из-за которого и была проиграна эта война. Якобы он отдавал неадекватные, не соответствующие обстановке приказы. Ну там, обороняться или наступать, не имеет для этого достаточно сил. Современные дураки просто повторяют слова этих генералов. Интересная точка зрения. В первую половину войны, начиная с 39 года, его приказы почему-то приводили к блестящим победам. А вот во вторую половину войны он Почему-то сразу перестал быть адекватным. Немедленно возникает вопрос, а на чем основывались его решения? Случайно не на той ли информации, которую предоставлял ему генеральный штаб, то есть вот эти вот самые генералы? Ведь по их словам получалось, что вермах не несет потерь, а русские погибают десятками миллионов. Ведь именно это сообщали ему его генералы, не так ли? Решения Гитлера и его генерального штаба основывались именно на этих докладах. Штаб делал оценочные расчеты русской мобилизационной способности, соотносил ее с немецкими силами и делал вполне адекватные выводы, что русские солдаты просто скоро кончатся. Мобилизационный потенциал известен и он не беспределен. Простые расчеты показывали, что русские силы на исходе поэтому Гитлер был твердо уверен в том, что еще немного, еще чуть-чуть, и Вермолст окончательно уничтожит Красную Армию, и война закончится. Он был в этой уверенности до самых последних дней. Вспомните, как он в Берлине ждал армию Венка и группу Штайнера. По его мнению, это должен был быть поворотный момент в войне, когда русская армия, окружившая Берлин, будет уничтожена и Вермахт снова перейдет в наступление на всех фронтах. Все это основано на информации, которую ему давали его же собственные генералы, которые после войны назовут его дураком. А зачем вы ему врали, мне очень интересно. При этом известно много высказываний Гитлера в стиле «меня все обманывают». В общем, Ложь о потерях и преувеличение достижений закономерно привела к неадекватности решений Гитлера. Но это не его вина, а вина тех, кто давал ему эту информацию. Ладно, у меня все. До свидания.